Всем привет у нас очередной нестандартный проект это у нас э, так называемый дом фахверк э, где одна из стен э, фактически является цельной стеклянной то есть э, мы остекляем и стеклопакет у нас э, находится от пола до потолка Чаще люди строят загородные дома для того, чтобы уйти от городской суеты и быть поближе к природе. Такое стекление максимально воплощает эту идею в жизнь. Вообще фахверк это когда дом строится, то есть вертикальные стойки выполняют несущую функцию. А здесь же, в данном случае, у нас а, а, только одна фронтальная стена выполнена по технологии а, фахверк. А, соответственно, этот клейный брус, вот эти стойки вертикальные склейного бруса, выполняют несущую функцию. А в данном проекте у нас предусмотрено безрамное стекление. Фактически, функцию рам у нас будет выполнять вот этот клейный брус. Предварительно здесь у нас сделан паз, в который сейчас мы будем устанавливать стеклопакеты. В данном случае это у нас будут вклеены стеклопакеты, соответственно, они будут глухие. Здесь у нас будет находиться дверь. Но а, по такому принципу остекления можно интегрировать в эти проемы различные светопрозрачные системы различного типа открывания. Соответственно, распашные, раздвижные гармошки, так называемые складные системы. Осень на дворе, начало ноября, температура на улице у нас колеблется от 3 до 5 градусов. А, на самом деле, в такую погоду производить такой монтаж нельзя, а, потому что а, мы при установке стеклопакетов герметизируем пространство между стеклопакетом и брусом с помощью специального герметика. Но а, наносить его при температуре ниже 5 градусов нельзя, потому что адгезии между а, самим герметиком и брусом ее не будет, так как а, возможно скопление конденсата, и тогда... В принципе, этот герметик выполнять свою функцию не будет. А для этого мы предварительно э, установили, э, то есть разместили пленку по периметру. И сейчас с помощью тепловой пушки нагоняем температуру. чтобы проконтролировать э, у нас э, все параметры э, которые необходимы для монтажа наших стеклопакетов мы используем э, тепловизор пирометр для определения температуры поверхностей э, соответственно для того чтобы проконтролировать э, влажность и температуру внутри помещения э, это мы сделаем с помощью термогигрометра и э, также для, так сказать, пущей уверенности проверим влажность этого клейного бруса с помощью контактного логомера. У нас не все поверхности соответствуют необходимой конфигурации для того, чтобы стеклопакет у нас стал в Сейчас при помощи реноватора мы убираем все ненужные углы и, соответственно, делаем ровную площадку, чтобы стеклопакет у нас зашел без проблем. Температура уже достаточно благоприятна для того, чтобы произошла нормальная адгезия между герметиком и брусом. фиксировали стеклопакет. с помощью подкладок оставили необходимые зазоры, которые нужно будет заполнить герметиком. Так как это у нас цельностеклянная стена, очень большое значение имеет теплоизоляция, то есть энергопотери при отоплении этого помещения. Мы здесь использовали стеклопакет, он двухкамерный. Одно из стекол имеет энергосберегающее напыление, другое мультифункциональное. Также такие стеклопакеты будут сохранять в летний знойный день помещение от перегрева. Сегодня на улице температура понизилась, где-то порядка... Минус 3-5 градусов, поэтому запаслись еще двумя дополнительными пушками У нас их три, постоянно контролируем температуру и влажность Сейчас где-то у нас здесь порядка 18 градусов тепла И влажность где-то колеблется от 30 до 40 процентов Для заполнения пространства между торцом стеклопакета и брусом мы используем вот такую ленту в СУЛ. Она имеет клеящую, клеящую основу, проклеивается вот сюда в паз. После того, как снимается с нее пленка, соответственно, она разматывается, начинает расширяться и эффективно заполняет пространство как раз между стеклопакетом и брусом. на уверенности в отъезде герметика к брусу а проверяем влажность самого бруса Устанавливаем последний стеклопакет, перейдем к герметизации стыков, э, установим входную дверь, и на этом наша работа будет завершена. Для герметизации швов необходимо использовать только специальный герметик, носить его при помощи пистолета. После монтажа конструкции прошло уже больше года. Почтите посмотрим, какой результат у нас получился. Как я говорил, заказчики прозимовали здесь одну зиму и э, значимых теплопотерь не было. Микроклимат также был очень комфортный. Э, и с другой стороны, это целая стеклянная стена, которая позволяет запустить огромное количество света с улицы, а, с другой стороны, наблюдать прекрасный вид за окном. Когда дали отопление, в том году был небольшой конденсат в нестеклопакетах из-за того, что стены сырые, но все сыро просохло, конденсата не было. Но когда будет жить, естественно, микроклимат изменится. Нужно будет посмотреть, как в данном случае будет вести себя вся эта стена. Вообще планируем попозже подъехать и аэродверью продуть посмотреть как у нас полностью с герметичности стыков герметик в принципе все хорошо чувствует никаких проблем нету специальный герметик здесь использовали он у нас из европы потому что покупать что-то здесь достаточно опасно когда делаешь такие конструкции Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. А также можете подписаться на наш Instagram. Если вас интересует подобное остекление, либо любое остекление, и вы хотите его поставить для себя всерьез и надолго, то обращайтесь только к профессионалам.